Доброе утро, вечер, день ночь. Не знаю, что у тебя там. Тема сегодняшнего онлайн-гадания. Это гляделка на недельку с 1 по 7 июня. первое, второе, третье, 4. Выбирайте любое времечко в комментариях. Я а поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, спасибо за лайки, за комментарии, за теплые слова и поддержку канала. Большое, человеческое. I love you, my baby, и тому Подобное. Если что, подписывайтесь на спонсорство, а не... да, спонсорство имеет свои приоритеты, поэтому приоритеты это больше раскрывается на стримах, где и записываются наши расклады. Поэтому давайте дальше. Я думаю, все выбрали. Если кто что-то не выбрал, жмите стоп паузу, настраивайтесь спокойно, вдох-выдох, потом расслабились свои мозговые чакры и тому подобное, рассмотрели какую-то свечу, и вот это точно моя. И смотрим эту свечу, где мы наша мышатка, мышатка тут, поэтому погнали. Давайте, давайте, давайте. Если что, у нас любимые наши спонсоры на стримах могут дополнительно задавать вопросы, но касаемо расклада и позиций. Как будто училка рассказывает что-то. Ладненько, давайте. Здравствуйте, кто выбрал фиолетовый вариант. Ваша гляделка на недельку седьмое... 7... фу, с первого по седьмое июня. С 1 по 7 июня. Гляделка на недельку. С 1 по 7 июня. Ваша. М -м -м -м -м, как интересно. Ой, дорогие ман, ну а что я буду портить? Я прям не хочу. У нас мир выскочил девятка Пентаклей, девятка Ча. Что же я буду здесь портить? Ну, давайте еще одну карту. М -м -м -м -м -м. Давайте еще две внизу. Король кубков туз. Пентакли. Кто загадывал на новую любовь? Кто загадывал на какие-то шансы, дорогие мои? Что-то я бы сказала очень сильно. Теплая неделя приятная. Можете расслабиться, приятно провести время. И... Возможно, не все. Возможно, не все. Это просто как намек. Может такое проиграться, что здесь именно расклад основан на том, чтобы вы позитивно думали. Ну, могу еще кучу вот это предположить А так, в принципе, неделя очень сильно приятная Вы можете как-то посвятить себе время Возможно, вы будете этому посвящать Каким-то своим хобби, любимым занятиям Подсчеты денег Если это ваше любимое занятие, у вас их много Подсчеты мужчин, сколько у вас мужчин Тут у нас король чаш упал я бы здесь сказала, хорошее эмоциональное равновесие и, в принципе, в хорошем эмоциональном балансе внутри себя и вообще вы будете на этой неделе. То есть у нас король с девяткой, с миром, да стузом. То есть спокойствие, только спокойствие, возможно, это ваше какое-то некое будет кредо на следующей неделе. Но я бы сказала, она очень сильно будет удачной. Не будет, как я бы сказала, не будет каким-то под итогом а будет скорее как немножко наслаждением после некой победы. Вот немножко почему-то я бы хотела сказать, вот сочетание мир и девятка пентаклей и девятка Чаш. Это все таки не десятки, это не конечные какие-то результаты, это прям не рассвет. Здесь больше девятки, они проигрываются как некий момент для себя. Мне нравится вот это, потому что вот я хочу этим заниматься, потому что вот так-то, так-то, так-то. А не то, что какое-то в семье, в семье объемлемующее счастье. Здесь больше счастья как-то на вас лично разыгрывается, а не на какое то ваше, ваших других людей. Я бы сказала, больше в какой-то такой манере. То есть эгоистичное счастье на следующей неделе ожидайте. Ожидайте. Терпение, труд, все перетрут. Соответственно, эмоциональный фон у вас в норме. Возможно, вы какие-то будете давать какие-то консультации, кого-то поддерживать. Возможно, вы будете как король чаш выступать, как неким психо психологом, психотерапевтом. Либо как, как возможно, каким-то своим там наставником для каких-то своих людей. Но здесь, в принципе, неделя очень сильно приятна. Наслаждайтесь жизнью. У вас все тут нормально. Ничего такого я не увидела. Видела. То есть, возможно, какие-то новые шансы, новые новеллы, новые начинания здесь могут проигрываться все равно по Тузу а, с королем Пентак... Пентаклите. Чаш. Поэтому здесь, в принципе, как я хочу, я занимаюсь, мне нравится, мне хорошая неделя, и, возможно, какие-то на этой какой-то неделе вы откроете для себя что-то новое, что-то интересное и тому подобное. Вот когда расслабитесь, ваши чакры, ваши ногти, ваши что-нибудь такое расслабиться в ванночке, и прям все раскрылись как звезда и придумали что-то новенькое, заинтересовались, возможно, чем-то. Но какие-то новеллы вам все-таки, я бы сказала, не избежать. Поэтому здесь я бы сказала, как вот некий мини-отпуск, даже если вы на работе. Возможно, просто работа очень сильно будет приносить какую-то доходность, какие-то дивиденды, какие-то денежки тоже здесь могут проигрываться. Могут проигрываться, но я бы не сказала, что это прям для всех. Здесь больше как неделя для себя. Мне приятно, мне хорошо, мне классно, мне кайфово. Вот здесь вот такая, вот такой интересный, красивый новый вариант. Возможно, некие новые люди в вашу жизнь тоже могут ворваться. Поэтому ну давайте, если что, проигрывается, не проигрываются – Пишем, ставим, комментируем. В конце недельки я жду. Поэтому спасибо вам. У вас все замечательно. Ничего плохенького я не увидела. Все классно, все здорово. Удачи вам. Давайте, погнали далее. Здравствуйте, кто выбрал красный вариант. Красный краснючий. Краснющие мои мухоморчики. Щечки красненькие. Может, просто кто-то любит краснеть. Давайте с 1 по 7 июня не нравится, но такая вещь происходит о чем мы в чате говорили, а то я вижу на картах прям очень сильно ярко и прям громко Но я бы сказала осторожно здесь со своими желаниями, со своими хотениями, дорогие мои. Потому что ваши мысли в негативном ключе могут очень сильно воспроизвестись к вам очень сильно боком. Кто негативно немножко думает, кто немножечко расстроен, эти какие-то ваши мысли, они могут вам мешать в развитии, в решении ваших дел и тому подобное. Ваш внутренний, как здесь, как я бы сказала, по картам, как внутренний сбой человека для решения каких-то задач, то есть непригодность какая-то именно человеческая. Но здесь запара именно в голове и полностью это перекрывает вас, вашу энергию, ваши какие-то жизненные приоритеты и немножко здесь по десятке мечей как страдают люди из-за этого. Возможно, из-за какого-то просто некого решения и действий в последующем. Решения, мысли, действия, и кто-то страдает. Либо вы сами страдаете, либо вы кому-то приносите страдания. Здесь я только не знаю, для кого это было. Просто я не в курсе, правда. Если это не про вас, и вам, в принципе, никак не отозвалось в вашем сердечке не ейкнуло. Поверьте, это не для вас. Это просто для, возможно, для какого-то человека, чтобы на что-то обратил внимание. Здесь как немножко вот какая-то дичь. М -м вот, не знаю для кого, что, почему, правда. Давай, давайте я думаю дальше. Если кому-то это надо, то то услышал. А, давайте гляделка ваша на недельку с 1 по 7 июня у вас, у вас, у вас. Девятка мечей, Умеренность. Хм. девятка жезлов. Девятка Пентакли и Туз Пентакли. Дорогие мои, в принципе, вы можете передохнуть на этой неделе. Немножечко бы здесь, я бы сказала, может проиграться, что в начале недели здесь какие-то будут страхи, какие-то беспокойства, какая-то бессонница, какая-то дичь. Потом вы, я бы могла бы сказать, здесь как можете передохнуть, как можете насладиться тем, что вы делаете. Возможно, у кого-то выходные будут неплановые либо какая-то халява, успокоение и тому подобное. Но потом какая-то некая все равно придет некая загруженность всеми, я бы сказала, какими-то делами. Поэтому, дорогие мои, вот здесь может, я бы сказала, как-то линейно проиграться, но при этом какой-то отдых прям посередине будете иметь, а потом уже какая-то загрузка-перезагрузка. В принципе, неделя неплохая. Вы будете бороться со всеми своими страхами, беспокойствами, если они у вас есть, либо они будут как, ну, либо они есть, и этот же, Это, этот расклад выйдет во вторник. С утра. Поэтому я бы сказала, тогда здесь есть. Если у вас страхов нет, у вас отлично все. Вот я бы не сказала, что это даже ваша позиция, потому что по девятке мечей здесь скорее люди будут сражаться с какими-то своими непонятными вещами. Возможно, кем... Возможно перед кем-то раскаются, либо признаются в чем-то. Здесь тоже могут заглаживать свои грехи, но при этом здесь какое-то эмоциональное равновесие все равно люди на следующей неделе найдут для себя. Возможно, это будет стоить некоторых усилий, внутренних, я бы сказала, некоторых, да. Ну и при этом затрачивая какие-то внешние ресурсы на о, уравновешивание своего состояния. Поэтому я здесь сказа... я, я бы здесь скорее сказала, что люди очень сильно будут уравновешивать свои какие-то страхи, переживания. И это, в принципе, будет давать какие-то положительные результаты. Вот здесь какая-то такая неделя. Приятная, все равно некий способ такой насыщенности здесь есть. Возможно, просто мы, могут здесь люди, кстати, медленнее делать что-либо. Все равно у нас девятка жезлов, девяточка Пентакли. Здесь как бы будут э, люди работать, возможно, на какой-то износе, но не, не в край. Но здесь больше как... Э, и потеряла мысль. Вела-вела и потеряла мысль. Возможно, отдаваться люди будут больше каким-то своим проектам и делам, чтобы приобрести финансовую какую-то независимость. Либо успокоение в своей финансовой независимости могут они, то есть вы будете искать. Да, медленно, стабильно, но верно. То есть, возможно, выкарабкаться из каких-то ситуаций. А, и в десяточку жезлов все равно есть. Поэтому да. Давайте совет, подсказка, ну что услышите? Так, двойка мечей, смертушка и двойка жезлов. Я бы сказала, немножечко пересмотрите свои жизненные амбиции, свои планы, свои намерения, свои какие-то выборы, если такие существуют. То есть немножечко пересмотрите здесь. То, что возможно вы просто очень сильно для себя как-то поставили какие-то цели просто пересмотрите их возможно не всем не все эти цели могут совершиться и это будет не особо ваша вина да. Здесь может, как у людей, может так проиграться, что есть какие-то вещи, которые они хотят сделать, они хотят сообразить, они хотят понять, они хотят научиться. Но здесь я бы не сказала, что что-то не дано. Здесь, возможно, какой-то конец какой-то ситуации для вас значимый. Но этот конец будет спровоцирован больше тем, что вам не подвластно. Ну, то есть закончится какая-то ситуация без ваших каких-то вмешательств, я бы сказала. Вы поприложите этому руку, но здесь все равно, то есть по десятке мечей и по суду здесь не то что вмешательство высших сил, но что-то от вас здесь будет не зависеть. Вот, поэтому, дорогие мои, пересмотрите какие-то свои варианты. Возможно, от какого-то вы, в принципе, откажетесь, либо какой-то будет какой-то... Пересмотрите свои варианты, давайте так. Потому что здесь может такое, что что-то что не быть, что-то не случится, и это, наоборот, хорошо. Поэтому не переживайте, если какая-то какая какофония случилась, которая прям гром среди ясного неба, все к лучшему. Здесь у нас прям сразу солнце упало, поэтому здесь особо не стоит вам переживать. Возможно, кто-то здесь долго чего-то изучал, долго чему-то шел, стремился. Просто пересмотрите, закройтесь немножечко. Свои какие-то варианты, что вы там надумали, на что сделать, куда пойти и тому подобное. Если кому надо какие-то подсказки. Я бы сказала, пересмотрите по смерти, там прям сразу можно сказать, там отрежьте. Но здесь все равно двоечка мечей, потом смерть и двоечка жезлов. Я бы сказала, немного углубитесь в рассмотрение каких-то своих вариантов. Поэтому я и не сказала, что здесь надо рвать какой-то свой вариант, все отходить. Нет, я бы сказала, немножечко в смысле больше углубиться в том, что вы видите, как оно должно развиваться, что для вас важно и тому подобное. Немножко с, так, с такой, с деликатной примесью смерти <смех> а, насмотрела. Поэтому вот. То есть какой-то будет тут конец, да. Но дело в том, что конец это наоборот хорошо. Для кого-то здесь будет. Ну вот. И да, я вижу. Поэтому давайте... Да, молчу. Давайте дальше, молчу, молчу, молчу, все, мне нечего сказать. Вверху у нас жрица прям Linux, <молчу> а я тут просто еще чат читаю, поэтому вот. Все, ладненько, давайте. Здравствуйте, кто выбрал зеленый вариант? Неделка на недельку с 1 по 7. Прикиньте, ушки кто-нибудь проколет. Вибрации мои. Давайте посмотрим. Гляделка на недельку с 1 по 7 у вас июня. Так, что у нас? Что ж, сушаем такое? Ничего же не делалось. Ладненько, кушки мои, давайте. Ушки. Мы на макушке. У нас дурак, рыцарь мечей, король жезлов, семерочка жезлов. Опа, шестерка. Ой, дорогие мои, давайте так, кто-то здесь очень сильно может выступать вот в роли, эм, я все знаю, я все смогу, я всем все докажу, дорогие мои. Нет, я бы сказала, что здесь будут на этой неделе либо вы сами будете, либо... Будут те люди, которые так будут делать рядом с вами такие крутые все знайки, которые будут немножко доказывать свое, прям чуть ли как шарпейчик с пенкой урта. Поэтому, дорогие мои, здесь могут врываться какие-то люди в ваше начинание, в вашу какую-то жизнь, в ваше взаимодействие. И какую-то свою правду, свою какую-то диктатуру, как надо, как не надо, могут говорить. Поэтому вот, дорогие мои. Но я бы сказала, что такие люди не со зла, а больше с напора, а то, чтобы доказать всему миру всегда. Но это, это люди доказывают всегда все, в, рыцарь, рыцарь мечей, восьмерка мечей, король жезлов и семерка пентаклей. Эти люди обычно доказывают всегда какие-то истины, причем с пены у рта могут это чуть ли не доказывать, какую-то свою правоту. Потому что они, возможно, так чувствуют, либо как-то так все это видят, либо прожили какой-то некий внутренний глубинный опыт. Здесь могут быть, поэтому они, в принципе, могут ворваться в вашу жизнь. Неплохая неделя. Я бы не сказала, что здесь все равно плохая неделя. Какие-то заморочи. Давайте так, если не касаемо людей, если вы не являетесь таким человеком, и у вас таких людей не происходит, и не происходило, давайте тогда немножко по-другому. возможно от любимого человека либо от какого-то мужчины вы отдачу можете просто особо не наблюдать и не видеть и вы можете с него как-то требовать как-то вам не нравится это как от начальника что-то требовать так почему стрим у меня все время как-то прекращается Так здесь могут люди требовать от кого-то каких-либо действий, денежек, возможно, какого-то взаимообмена, каких-то ответов на какие-то свои вопросы, от других людей. Либо с вас, либо вы с кого-то будете как бы немножко требовать ответа. Возможно, это поведение для вас будет в некую новинку. Также здесь мог, может являться, кстати, в, на неделе некий перегруз, то есть здесь вы люди ринетесь на какие-то новые новеллы в своей жизни, но здесь вы куда-то двинетесь туда, куда, в принципе, не то, что вам не надо двигаться, я бы сказала, упретесь немножечко в стену своих же амбиций. Некоторые люди по этому варианту. По дураку, шестерка Пентаклей, рыцарь мечей и король жезлов, упрутся в некие свои какие-то амбиции. Ну я бы сказала упрутся прям, либо будут работать чисто м, своими амбициями, то есть если вы человек продуктивный, очень сильно деятельный, то это ваша неделя, но я бы сказала, что м, если вы такой сам по себе человек, то восьмерка и семерка жезлов, я бы сказала, что некую отдачу вы особо просто не увидите, но вы сделаете все возможное. Вот. В принципе, если вы сами такой настырный, такой, такой вот пробивающий все на свете, очень сильно ярко можете все сказать, и можете очень сильно, не то что интуит, не прорицатель. А... Как же такое сказать слово, которое прям бьет, прям в сам, которое глядит в корень. Люди, глядящие в корень и делающие все на свете. Если вы такой сам по себе человек, то эта ваша неделя она очень сильно позитивна. Но дело в том, что не увидите все равно какой-то для себя, какой-то отдачи. Возможно, будете, кстати, вслепую двигаться по какому-либо направлению новому для себя. Ну здесь очень много каких-то тракток, я прям уже чаще много уже и так и восьмерочками и тому подобное, поэтому вот здесь какой-то вот некий ступор все равно какой-то на неделю будет для каждого варианта, то есть по восьмерке, по семерке некий ступор, некое ограждение, возможно вы закроетесь, возможно от вас закроется, но здесь просто как ступор присутствует, поэтому дайте подсказка, если нужна. Десятка и императрица. <с> <с> и вот это. Ну, давайте вот это, вот это. Да, вот я бы сказала тихим ходом, да, да, да, да по миру. Давайте так. Шестерка. Дерзайте, дерзайте. В принципе, неплохо. Одерживайте победы, стремитесь к каким-то каким своим личностным победам и тому подобное. Императрица Паш Пентакли, десятка Пентакли. Тихой поступи, что-то изменяя, что-то расти, можно до чего-то дорасти, поверьте. До чего-то вы уж точно дораститесь, но я бы сказала, не все так сразу. Вот именно здесь императрица некий момент роста. Рассвет, расцветание всего интересного, как расцвет женский. И тут у нас Паш Пентакли. Паш Пентакли и с императрицей немножечко, как я бы сказала, Пажик немножко вот утончает, как, как, как размер талии, немножко утончает именно энергию этой императрицы, по моему личному взгляду, просто здесь. Поэтому я сказала, тихий-тихий поступью изменяясь и расцветая, вы дойдете до всего самого интересного по десятке Пентакли. То есть до какого-то рассвета, либо до какой-то своей определенной цели в жизни. Возможно, она осуществима именно ощущаема будет. Но здесь стремитесь, развивайтесь и вам тут предела нету. То есть карта не, не замыкающая. Но здесь просто тихой поступью и добивайтесь какой-то своей победы. Вот. Почему-то карта здесь никак не, не, не стабаря, а вот здесь потихонечку, потихонечку обучаясь чему-либо. Можете до чего-то прям что-то, какую-то свою базу поднять. Интересно, честно говоря, такая какая-то позиция. Вот, ладненько. Давайте, давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал у нас голубой вариант? Голубой, голубой юшка. М -м, гляделка ваша на неделю с 1 по 7 июня. Да нет, это вот это. М -м, Туз жезлов, шестерочка мечей, королева Пентаклей, умеренность, королева жезлов, королева мечей. Дорогие мои, и тузмичи, у нас какие-то тут дебаты. Дорогие мои, вот дебаты, которые у нас вот здесь в чате творятся, я чуть подглядываю немножечко. Вот это полностью копируется в этот вариант, чисто. Какие-то дебаты, обсуждения здесь много у нас женщин, аж три сигнификатора женских. Возможно, ваша женщина, если вы мужчина, будут себя как-то проявлять в разных категориях, в разных качествах. Возможно, вокруг вас будут крутиться три интересные дамы-бадамы. ба и ваша жизнь, и ваши некие новые какие-то интересные, одуш... Одуш... одухотворяющие и жизненные пути, я бы сказала, жизненные такие новые пути, интересные по тузу и по шестерке мечей, будут связаны с некими дамами. -дамами. И, возможно, с разговором, с какой-то мыслью, с каким-то чьи то решением и действием от какой-то дамы. А, возможно, просто от чьих-то денежных финансовых либо каких-то душевных затрат э, от какой-то дамы. Возможно, здесь также проигрывается, что если вы дама, вы можете начать какие-то новые для себя новеллы. Что-то куда-то вложить, какие-то дела новые, прям для себя, честно говоря, начать. При этом это потребует от вас финансовых затрат. Э поливания, возможно, возможно, не, не, не грязи, не грязи, возможно, просто какой-то заботы. То есть ваш некий путь, возможно, эта неделя потребует от вас, чтобы вы проявляли заботу проявляли себя как м, такое успокоение, как некий уравнитель каких-то весов. Я бы сказала, немножечко в таком контексте у нас мечевым плюс у нас. Туз мечей под умеренностью, то есть, возможно, как, каким-то вы будете уравнителем в, на этой неделе. Возможно, какие-то дебаты, на самом деле, с какими-то мыслями чьих-то других людей, чьих-то других женщин вы будете слышать. Возможно, некие дамы, мадама у вас что-то будет говорить, нашептывать на ушко, тут дама прям за и прям вот в это, в, в, в, дует в спину. Вот от нее жезлом, а здесь мечем. Поэтому, дорогие мои, здесь, возможно, вы может быть как-то уравнителем между двух каких-то огней. А вы такая третья, либо вы каким-то огнем. Которая делает такая жизнерадостная, такая прям все везде подходящая. Все вам, вам по плечу. Море по плечу и море по колено. Туз мечей, шестерка мечей, королева жезлов. Не все по колено, я все смогу, и в новое пойду, мне без разницы. Либо, как все-таки, женщина цели э, больше. Э, настроена на какие-то мысли, на какие-то вещи, которые связаны со своим собственным успокоением, направлены больше, если у нас и королева Пентаклей, вы больше направлены здесь на предоставление каких-то благ другим людям. Здесь тоже может такое проигрываться. То есть, в принципе, здесь какие-то разные роли. Либо вы в разных ролях будете на этой неделе, как вот три роли. Либо вы будете иметь дело с тремя женщинами в каких-то разных ролях. Поэтому, в принципе, неделя достаточно интересная. Просто раскрытие некого вашего внутреннего потенциала. Все равно, я бы сказала, здесь по такому сочетанию карт. Что-то новенькое у вас точно будет, так как лето интересно. Все хочется познать и хочется изведать. Как-то хочется, возможно, себя больше успокоить. А, возможно, вам хочется просто о чем-то узнать, поговорить с кем-либо. Либо, Либо куда-то двинуться на новые новеллы, новые мечты и новые желания у вас стремят куда-либо. Здесь тоже можно могут проигрываться какие-то три, я бы сказала, немножко разные роли, но они связаны с чем-то новым, неизведанным по шестерке мечей, прям новое, новое, какие-то, возможно, новые просто ну, по-новому мыслить будете. Не знаю, гардеробчик обновить, <laughs> в конце концов, но здесь вот какое-то приятное все равно неделя в любом случае для всех тут знаков и тому подобное, кто бы здесь даже не был. То есть. Какое-то новое дуновение ветра теплого июня вас точно ожидает. И это очень сильно здорово и приятно. Поэтому спасибо вам за лайки, за комментарии, за теплые слова и поддержку канала. Желаю вам всего самого наилучшего и пока-пока.